Убежается Новый год. Убранство в Гуме. Москва готовится встретить Новый год. А год вот украшен в Гжельском стиле, в национальном, русском, стиле прикладного такого творчества. Гжель. Мы видим такие макеты игрушек, арки, круглые диски, ну, как видимо, пано, белые абсолютно елочки, санки, украшенные женским орнаментом. А женский орнамент это белый-синий темные такие силуэты птиц и розы с листочками. Ух ты! панте национальной росписи, синие-белые тона и оттенки, как интересно На первом плане игрушки, наручная работа, папье-машинку такие традиционные игрушки моего детства такие вот девочки куколки мишки и снегурочки Там <связывая> <связывая> зайчики все сентября года. Зайцы всевозможные. А такое? Шесть тысяч Здесь Стеклянные игрушки. Нигдери, мишки, белочки, машинки, грибочки, вот. колокольчики, фрукты, ягоды. Вот у вас да? И, конечно, опять взор свой на елку прекрасную. Интересно, никогда еще не было такой елки в гуме. Ура! Новый год приближается. 2023.